Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 22 марта, воскресенье. Традиционный виртуальный круглый стол. Сейчас у нас тема цифровая экономика. В нашей виртуальной студии находятся Татьяна Чупрова, Олег Богатырев, Ринат Гареев и Максим Нургалиев. Сейчас Переходим к обсуждению. Первое слово предоставляется Татьяне Чупровой. Татьяна, вам слово. Спасибо, Максим. Доброе утро, коллеги, доброе утро, друзья. Итак, цифровая экономика. Что же это такое? Цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений на основе использования информационно-коммуникационных технологий. Впервые сам термин «цифровая экономика» появился в 1995 году, когда американский ученый из Массачусетского университета Николас Негропонте сформулировал концепцию электронной экономики, выделив преимущество новой экономики по сравнению со старой в связи экономических отношений с информационно-коммуникационными технологиями. Это, эко это экономика, которая существует в условиях гибридного мира, представляет собой слияние реального и виртуальных миров. Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, это целый уклад жизни, это новая основа для развития бизнеса, государственного управления и социальной сферы. По масштабам и значимости влияния на жизнь человека и общества новый уклад цифровую экономику сравнивают с такими прорывными преобразованиями в экономике, как строительство железных дорог и электрификацию. Несмотря вот на то, что во всем мире сам термин цифровая экономика активно используется, он остается неясным и размытым. Вот вышедший в 2016 году доклад Всемирного банка также не дал четкого понимания, что же такое цифровая экономика. Однако вот авторы доклада описали плюсы дивиденды. Они так и назвали свой доклад цифровые дивиденды и риски цифровой экономики. К дивидендам Плюсом цифровой экономики Всемирный банк отнес, первое, рост производительности труда за счет передачи рутинных и однообразных задач автоматики. При этом работники могут сосредоточиться на видах деятельности имеющих более высокую прибавочную стоимость. Второе, создание новых рабочих мест в сфере цифровых технологий. Третье. Преодоление посредством цифровых технологий разрыва, вызванного инвалидностью. Четвертое. Повышение эффективности государственного сектора за счет использования информационных технологий общения с гражданами. Пятое расширение участия граждан в политической и общественной жизни, что помогает улучшать качество государственной работы. Шестое до повышения конкурентоспособности предприятий за счет интенсификации использования информационных технологий. К рискам же Всемирный банк отнес. Первое – это риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных данных. Риск использования персональных данных людей для управления ими. Также Всемирный банк отметил увеличение безработицы вследствие дальнейшего распространения информационных технологий и возможного исчезновения ряда профессий в будущем. Современные информационные компьютерные технологии, они как бы спрямляют связь между компаниями, между банками, правительством и населением, убирая длинные и лишние цепочки посредников и ускоряя проведение разнообразных сделок и операций. Формирование же цифровой экономики на сегодня это вопрос национальной безопасности конкурентноспособности отечественных компаний, позиция страны на мировой арене. Она позволяет создавать новые модели бизнеса, новые модели логистики и производства, новые модели в торговле. Изменяется формат образования, здравоохранения, государственного управления и просто коммуникации между людьми. Это экономическая деятельность, для которой фактором производства становятся цифровые данные, их обработка и использование результатов анализа для повышения эффективности различных видов производств, технологий и оборудования. Основными направлениями в развитии цифровой экономики выделены первое – это ликвидация правовых барьеров, которые препятствуют внедрению передовых технологий. Второе. Создание опорной инфраструктуры, линии связи, центров хранения и обработки данных. Третье. Серьезное совершенствование всей системы образования включая обеспечение всеобщей цифровой грамотности. Четвертое запуск инструментов поддержки отечественных компаний, которые являются центрами компетенции в сфере цифровых и других сквозных технологий. И вот с целью наращивания интеллектуальных, технологических и кадровых возможностей указом президента утверждена стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2030 года. И в логике этой стратегии создана программа, национальная программа «Цифровая экономика России». Это платформа, на которой создается совершенно новая модель взаимодействия между бизнесом, властью, научным и экспертным сообществом. Вот так вот сегодня я хотела бы коснуться темы, что же такое цифровая экономика. Спасибо. Следующее слово Олегу Богатыреву. Олег, вам слово. Друзья, добрый день. И если мы говорим о цифровизации, то это своего рода глобализация. Понятно, что цифровизация она преодолевает все границы государственные, она делает общение народа всепланетным таким. И глобализация, она обусловлена тем, что человечество, оно имеет общие, так скажем, платформы. У нас у глобализация уже может развиваться на той платформе, что мы все относимся к биологическому виду «человек разумный». То есть у нас различия только какие-то языковые, там, может одеваемся по-разному в соответствии с климатической зоной, живем в разных условиях, но все остальные вопросы, они в общем-то общие, поэтому глобализация, она неизбежна. Так или иначе, и процесс этот объективный, но такая тонкость существует, что управление глобализацией носит субъективный характер. То есть, кто возглавит эту глобализацию, тот, в общем-то, и подчинит себе все население планеты, все человечество. И если мы говорим о западной цивилизации, которая на планете доминирует сегодня, то это котел, в котором плавятся все нации, котел, в котором человек превращается просто в толпу, в единообразное стадо. И западная глобализация, она состоит в том, чтобы людей превратить, ну, проще говоря, в животных. И, как мы знаем, много усилий они направляют на то, чтобы уничтожить семьи. И из истории мы знаем, что в любом рабовладельческом обществе рабам всегда запрещается иметь семью. Это, ну скажем так, непозволительная роскошь для рабов. И сейчас это воплощается в западной глобализации. Для рабов хаотические половые связи это вообще норма. Хотя сами рабовладельцы, они четко отслеживают свои родовые, интеллектуальные, духовные достоинства и четко их соблюдают. То есть они идут даже на близкородственные семейные отношения, но чтобы сохранить свое качество родовое качество. И это мы видим повсеместно. Они не афишируют, конечно, но если мы посмотрим определенные материалы экспертов, то мы увидим, что во главе западного общества уже давно стоят линии французских королей и так далее, германских там всяких тоже высокородовых таких представителей, которые тянутся родовыми корнями в Средневековье. Это и еще дальше. А для остального населения планеты, особенно неудобного населения, какое представляется русский народ, задача западной глобализации это распространить деградацию. И люди на планете деградируют особенно это можно смотреть по западному обществу но мы тоже как бы приближаемся к этому украина очень приближается очень они хотят к наследию приблизиться западному а на западе люди деградируют и такое количество деградирующих людей мирозданию не нужно но вот представим введут власти социальный рейтинг да как сейчас в китае будут отслеживать поведение людей а ради кого? Ради представителей ЛГБТ, ради транссексуалов проводить эти социальные рейтинги. А зачем они нужны, эти вырожденцы? Они мирозданию не нужны, они элите не нужны. Какой от них толк? Но, допустим, поставят они чипы человечеству. А для чего, если нет людей, а есть двуногие свиньи, там обезьяны, бегемоты, и такого количества животных тоже не нужно будет на планете. И в этом плане западная школа, она чем занимается? Она занимается тем, чтобы не дать э, ребенку образование, не дать знаний, а просто сделать его законопослушным тупым потребителем, э, который, я не знаю, занят только вопросами каких-то половых извращений. Вот это и мы видим на наших глазах, вот это общество, оно реализуется. И это и есть система капитализма, которая сформировала ненужное общество. Ненужное. И оно будет, в общем-то, трансформироваться во что-то еще, а скорее всего просто уничтожаться. И сейчас мы видим вот процесс Брексита. Английская империя отошла немного, дистанцировалась от Евросоюза, потому что в Евросоюзе реализуется программа ликвидации сначала грамотного населения, ликвидации сложных технологий, происходит закрытие атомных электростанций, чтобы обезьяны не совершили там аварий. И, собственно, запускается миграция африканская с тем, чтобы трансформировать это общество вообще. То есть мы видим вот сейчас яркие картинки западной глобализации, как они это видят. Но мы должны делать правильные выводы из этого и понимать, что Россия это страна творцов, страна музыкантов, инженеров ученых и это у нас было всегда для нас деградационная культура не подходит и поэтому западная глобализация нам никак не не подходит она просто уничтожает во-первых интеллект а во-вторых за за потери интеллекта будет физическая потеря биологического вида вообще на планете Поэтому, чтобы остановить это, нужно держать на высоком уровне суверенитет, вот то, что мы сейчас и осуществляем с помощью поправок. А второе – это препятствовать управляющим таким рекомендациям международных обществ этих спецучреждений типа ВТО, типа МВФ, типа ПАСЕ, ЕСПЧЕ которые навязывают вот деградационную культуру, свободу э, слова, э, свободу творчества якобы, а под этой свободой идут разрушающие процессы, антисемейные. Э, вот это нужно пресекать самым жестким образом. Если свобода слова, она ведет к разрушению общества, то это нужно пресекать, конечно. И это элемент суверенитета и э, нужно конечно очень сильно охранять семью э, семью охранять от вот этих воздействий феминизма э, потому что он уже на западе приобретает x экс экстремистские формы ну например вот это движение александр кортес да, в сша она занимает очень высокое положение в обществе там у них во власти в сша это кортес и какое там движение она распространяет так сказать современное движение женщин спаси планету съешь ребенка и вот эти вот представители этого движения, они занимаются тем, что прерывают беременность на любых сроках. Это их убеждение, что они спасают планету, значит, чтобы уничтожить детей. Вот такие уже формы извращения принимают вот эти якобы просветительские программы Запада и это нам не нужно конечно и нам нужно охранять свою семью и систему образования вот по системе образования сейчас тоже есть попытки сделать его таким дистанционным цифровым чтобы дети сидели за компьютерами и смотрели уроки но опять же кто будет составлять эти уроки эти программы а может это будет робот читать определенные какие-то коды для детей, чтобы вырастить их безграмотными, лишить знания и просто научить их подчиняться законам и вести себя значит, подобающим образом, как нужно западным кукловодам. Это что же, же инструмент образовательная а. система. И это нужно иметь в виду четко. А обеспечивать доступ детей к знаниям, к образованию. И лучше всего это наши советские подходы к образованию. Это надо оберегать. И Запад это всеми силами пытается уничтожить. Вот. Ну и можно сказать, что наш президент Владимир Путин, он уже начинает так серьезно троллить западную систему. Вот недавно он рассказывал о среднем классе. Какой у нас средний класс, да? в россии те кто в полтора раза больше получает значит минимального дохода членов общества но у нас минимальный доход там 11 тысяч. и вот он говорит о 17 тысяч получает тот средний класс но это нужно видеть он назвал это оценка всемирного банка да. нужно видеть вот этот тонкий троллинг президента когда он говорит, что люди, вот смотрите, если мы будем ориентироваться на западные стандарты, то это у нас вот будет такой средний класс, 17 тысяч. То есть люди не поняли, они оскорбились, конечно, что они средний класс там 17 тысяч получают. Но это Путин не зря сказал, что это классификация Всемирного банка. Он просто рассказал, как Всемирный банк смотрит на этот процесс. И это такой троллинг. Или когда он говорит о высоких зарплатах там, топовых менеджеров госкорпораций, да, он тоже говорит, а это общемировая практика. То есть это тоже своего рода троллинг. Говорит, ребята, или мы живем по западной системе, вот как сейчас, либо давайте поднимайтесь, и мы будем строить свое человеческое общество с нормальными стандартами творцов-созидателей. Поэтому нужно правильно слова президента понимать, его выражение лица, его улыбку, вот такую добрую. Это он серьезно троллит очень Запад. И эти вещи нужно просто понимать. Вот. Ну на этом я закончу. Благодарю. Это то, что мои мысли вот по поводу глобализации, какой она должна быть. Думаю, что если вот эта цифровая экономика, рычаги управления попадут в западные руки, и они будут доминировать на этой площадке, то, естественно, как и многие предполагают, будет цифровое рабство. Но, видимо, я так понимаю, значит, президент взял курс на то, чтобы перехватить инициативу, чтобы взять все под контроль, использовать вот эти все инструменты на благо. Вот. И для этого у нас сейчас как раз проходит вот это вот вот это конституционная реформа. Ну, начало процесса, скажем, освобождения. И, ну, наверное, я считаю, что надо предоставить слово Ренату Горееву. Пусть он скажет, расскажет про поправки конкретно, что они нам дадут. Ну, и потом еще обсудим этот вопрос. Ренат, вам слово. Спасибо, уважаемые соратники. Я думаю, сейчас очень много вот как Евгений Алексеевич говорил, более 4000 законов у нас и написаны, они в угоду, так сказать, Всемирного банка, МВФ и так далее, ВОЗов там различных, и, так сказать, Всемирной, Всемирной торговой организации. Поэтому э, э, хочу сказать, что это все будет пересматриваться и быстрыми темпами, и, наверное... Евгений Алексеевич прав, то то, что наши депутаты с этим вопросом, возможно, не справятся. Возможно, нужно будут абсолютно вообще другие национально-ориентированные силы, конечно же. И вот статья 67, также опять под пунктом 1. Очень важный это вот момент, то, что вот Российская Федерация является правопреемником Союза СССР на своей территории, а также правопреемником, продолжателем Союза СССР в отношении членства международных организаций, их органов участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международных договорных обязательств и активов Союза СССР. То есть активы очень важны тоже. То есть если где-то что-то куда-то, возможно, незаконно Михаил Сергеевич, Швейцарский банк вывез в как говорится, исполнении, то мы можем еще за него и побороться при желании, <coughs> если мы это докажем. Также вот Российская Федерация, это объединенная тысячелетняя история очень важна, сохраняя память предков, предавших нам идеалы и веру в Бога. Конечно, по этому поводу я недавно смотрел и то, что вели дискуссию, и как <смех> наш неверующий Владимир Познер с Клишесом недавно смотрел интервью, там тоже обсуждались эти вопросы, если кто не смотрел, посмотрите. Тоже очень сильно давил он на клише, но он все-таки держался очень хорошо. И, э, также преемственность вот в развитии российского государства признается исторически соглаш... э, сложившееся государственное единство. Российский каждый раз чтит память предков, отечество, то есть отечество опять же в рамках, конечно, границ Советского Союза. У нас обеспечивать защиту исторической правды, именно правда. Потому что многие документы, как некоторые говорили, у нас э, могли в той или иной степени меняться или привноситься различными, как говорится, лицами, даже те исторические, как бы, да, у нас так сказать, документы. поэтому это все будет пересматриваться. И то, что историческая правда, вот то, что здесь описано, это, конечно же когда Владимир Владимирович не в одной трансляции еще раз говорил, намекал на то, что скоро эта правда будет как бы историческая везде у нас распространена, то есть она возможна даже не просто как бы архивы КГБ, а вот именно то, что возможно, это будет как бы, ну так сказать, во всенародном услышание все это оглашено. И это будет очень сильный удар, конечно, по тем представителям, как бы тех, кто <coughs> возмущался, по этому поводу или кто-то пытался, так сказать, увести от этого. Вот. Поэтому вот четвертым пунктом ⁇ дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию патриотизма, гражданственности, уважение старшим. То есть вот сейчас вот именно с этой поправкой будет кардинально меняться, конечно же, воспитание в наших семьях. И это очень важно государство обеспечивает продолжу, обеспечивает приоритет семейного воспитания, вот как раз да, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Вот, что хотел сказать вот именно от, об этой очень важнейшей поправке, где практически и изложена и также как и государственная целостность, и указано, что суверенитет России в том числе, то есть и, и семья тут, ну, частично о семейных ценностях затронут, и о детях. И вот вообще, ну, эта статья очень важная, конечно, и о Советском Союзе. Поэтому, вот говоря о поправках, конечно же, я вот на этот, на этот пункт, конечно же, как бы на, ставлю на вторую степень важности, конечно же, после вот этой 79-й статьи, которая, конечно же, где Конституционный суд может принимать решение в отношении Наш, наших как бы, законов, которые могли бы пересматриваться этими международными специализированными учреждениями, которые к нам пытаются привнести свои, так сказать, ценности. то Мы сейчас должны сплотиться, быть вместе и по всякому роду мы, как сейчас большая семья, должны уважать, доверять друг другу и, конечно же, делать общее дело. Ну, я так понимаю, уже надо вообще активно. То, тем более нам 48-я, вот это федеральный закон, статья, разрешает это право в полной мере это делать. Спасибо. Два слова хочу сказать, немножечко, может, поддержать или успокоить нашего коллегу. Понятно, что действительно в стране идут очень серьезные изменения глобальные, глобального уровня, это правда. Я что хочу немножечко буквально сказать, что механизм принятия изменений в Конституцию, он идет по процедуре. Он э, утверждается парламентом в рамках действующего закона и по процедуре, через принятие соответствующих конституционных законов. То есть поправки проходят через Государственную Думу в виде конституционных законов. Государственная Дума голосует, Совет Федерации голосует, затем, затем они ложатся на стол президента на подпись. И потом уже всенародное голосование. Поэтому сам процесс всенародного голосования не Некоторые шельмуют, но он важен. Он действительно очень важен. Хотя сам Сама процедура принятия закона, она вполне идет по обычным стандартным законным рельсам. Вот здесь немножечко надо успокоиться нам всем и просто понимать, что этот момент тоже продуман, и поправки в Конституцию будут внесены. Остановить их никак, никакие пропагандисты и агитаторы на улице не смогут, поскольку, я еще раз повторю, изменения в Конституцию идет законным путем, через процедуру закона изменений принятия конституционных законов вот это первое что хотела бы немножечко так коснуться второе я хотела бы поддержать идею высказанную олегом о глобальности о том глобальном мире в котором мы действительно живем и вот той мысли, которую он и вы, Максим, озвучили, что тот, кто сможет выстроить экономику будущего с использованием сегодняшних технологий, технологий будущего, технологии будущего, это и есть цифровые так называемые технологии, тот и будет во главе мира и будет создавать собственную картину мира. Поэтому тот же Владимир Путин, вот он так говорит, я просто зацитирую его фразу. Проект развития цифровой экономики носит сквозной характер, охватывает все, без исключения сферы жизни и напрямую влияет на деятельность наших компаний, касается каждого гражданина. И обеспечение развития цифровой экономики даст возможность нашим компаниям занять лидирующее место в мире. Для этого и создаются государством и стратегия, и создается платформа в виде программы, национальные программы «Цифровая экономика России». То есть понимание у нашего руководства о вызовах будущего, о возможностях технологических будущего и для того, как Россия занять лидирующее место именно в этом глобальном мире, вот мы видим, что есть. Спасибо большое. Ну, я думаю, если ни у кого нету больше что добавить, нету вопросов, давайте тогда будем заканчивать. На этом. Я считаю, слушатели, зрители попробуют разобраться, вникнуть. Если появятся какие-то вопросы, пишите в комментариях. Мы все комментарии читаем и будем отвечать на ваши вопросы. На этом наша передача подходит к концу. Распространяйте это видео, вступайте в группы и сообщества в социальных сетях Национально-освободительного движения и информационного агентства Национальной Курс.